Так, всем привет! Значит, собственно, прежде чем мы начнем это видео... Ну как, я начну, а вы начнете его смотреть. Обязательно, если вы хотите поддержать мой канал, то подпишитесь, пожалуйста, и поставьте лайк. Это лучшая поддержка будет от вас. И моя мотивация делать больше. Вот, значит, судя по опросу... Подписчики больше хотят видеть видео с 10 ошибками при поступлении, ну и по визе. Я, значит, все здесь записала. Опять же, прежде чем мы начнем, да, я все подробно разберу, их 10. Но что-то это в виде реально ошибок, с которыми я, допустим, столкнулась, которые я совершила, грубо говоря. Что-то это как предра... предостережение. Вот. А что-то просто как совет. Ну, начнем с первого, да, сразу же затягивать не буду. Первая ошибка, да, или первый совет, да, можно сказать, это выбрать несколько университетов. Я знаю, что вообще как бы это достаточно логично, но некоторые люди, которые только начинают в этом всем разбираться, они могут потеряться в количестве информации и не знать, что делать. Так вот. Для чего нужно выбрать несколько университетов, например, я выбрала где-то 14 университетов, я в них написала, вы можете это все посмотреть по всей моей истории, да, как это все происходило, мне подошли только два, но я на двух университетах остановилась и мне повезло, что меня один из них принял. А, объясню, почему второй, как бы, это будет ошибка номер три, вот, но могу так произойти, что он меня не принял, второй университет меня бы тоже не принял по некоторым причинам, и я бы, как бы, не поступила, поэтому я советую выбрать минимум пять университетов, в которые вы будете подавать документы. Итак, ошибка номер один, выбрать несколько университетов, ну, либо совет, да, скорее это совет будет, да, Значит, совет номер два. Собрать документы минимум за два месяца. Ну вот минимум за два месяца, это я имею в виду, вот они у вас уже лежат такие, ждут, когда начнутся дедлайны. То есть вы уже все вообще сделали, все собрали, лежит вот эта стопочка, лежат эти сканы и э, все, собственно, да, вы уже готовы их отправлять. Просто ждете, когда придет ваше время дедлайну. И, исходя из этого, совет номер три, да, или в моем случае это была ошибка номер три, и уточняйте дедвайны. Объясню почему. А, ну, хотя это на, на самом деле не с моей стороны, но просто с чем я столкнулась и вообще впервые такое увидела, я была просто в шоке. А, значит, как я уже сказала, я выбрала два университета, и это было моей ошибкой, потому что всего лишь два. Хорошо, что я поступила в первый, который поступала, потому что у них дедвайны были раньше. Я такая, подам в него, если не поступлю, подам во второй. Но а, у второго университета, сразу же говорю, это университет Сонщиль. Uh, многие его знают, туда поступает много русскоговорящих и так далее. У него дедлайны были с 1 июля по 31 июля, только бы они начали рассматривать документы. Но получилось так, каким-то магическим образом, что где-то 20 июня, примерно, плюс-минус, они уже закрыли регистрацию. Uh, моя теория. Они были студенты, которые такие на шару чисто отправили раньше, такие, ну, посмотрят раньше, посмотрят, не посмотрят, не посмотрят. Вот, их отобрали и поняли, что очень много заявок и закрыли, как бы, до начала приема документов. Поэтому уточняйте дедлайны прям вот четко и нужно их, ну, как бы, соблюдать. И поэтому, опять же, я говорю, выбрать минимум 5 университетов, ни один, ни два. Следующее. В моем случае, опять же, это была ошибка. В вашем случае это будет совет номер 4. 4. Это правильно выбрать бюро переводов. Я оставлю где-нибудь подсказочку. Значит... Про бюро, как выбрать бюро переводов я рассказывала в видео про постель, Потому что, опять же, в моем случае это было просто капец, какая интересная, неинтересная стрессовая история. Потому что я выбрала неправильное бюро переводов, которое мне все запортачило. И из-за этого я очень много нервничала, я переживала за и за все. Поэтому нужно хорошо выбрать бюро переводов. Как это сделать? и что такое постель, вы можете посмотреть под подсказки. Сейчас я просто расскажу, ну, по фактам, да, и в конце я все повторю и напишу где-то вот здесь, да, в конце. Следующее, пятое. Значит, что у нас пятое? А, пятое не все знают, потому что и я не знала. В моем случае это была ошибка. Итак, ошибка номер пять. Уточнить свое посольство. Значит, почему я говорю по поводу уточнения своего посольства? Я живу в Питере, но регистрация у меня в Тюмени. И у меня как бы в Питере и временной регистрации не было. И когда я начала смотреть визу, когда я уже поступила, начала это делать очень поздно. Поэтому, значит, моя ошибка в том, что я начала поздно смотреть документы на визу и вообще где я ее должна получить. Поэтому, как только вы решили поступить в университет, вам нужно найти университет университеты, написать вашему университету, посмотреть, что там по визе, что там нужно делать, где на нее подавать и так далее, какие документы. Сразу же, перед поступлением это нужно сделать. Сейчас расскажу, почему. Итак, значит, опять же, пятое. Уточните свое посольство. Это значит, что не в любом городе России, где есть посольство Кореи, вы можете подавать документы. Документы вы можете подавать только по месту регистрации, либо если у вас регистрация минимум 6 месяцев уже есть временная. Да? То есть, если бы у меня в Питере была временная регистрация уже 6 месяцев, то я бы могла подавать, но я не могу. Поэтому я ездила в Москву из Питера, туда-обратно. Ту -ту -ту. Значит, следующее. Шестое. Да? Шестое, вот как раз я уже и рассказала, да? У вас должна быть временная регистрация, либо вы подаете документы по месту своей регистрации. Это как бы шестое, здесь я останавливаться не буду, потому что почему-то я рассказала и пятый, и шестой пункт вместе. Ну, мой канал, что хочу, то и делаю. Так, следующее, седьмое, туберкулез. Итак, столкнулась я буквально сегодня, мне прилетел вопрос, что такое туберкулез. Туберкулез – это болезнь, которой советую никому не болеть. Да? Зачем туберкулез нужен на визу? Потому что в, ну, Россия – это страна с повышенным риском заболевания туберкулезом. Итак, собственно, как выглядит, грубо говоря, ошибка или совет? Туберкулез – Записываться нужно заранее, опять же, до поступления желательно это сделать. А теперь, что сказать по поводу туберкулеза. Во-первых, в каждом посольстве, в котором вы подаете свои правила, это должна быть единственная или там две, на сайте посольства будет написано аккредитованная клиника от посольства, то есть только та, которая записана на сайте. Записаться на нее, ну как бы туда можно либо по телефону, либо по записи там по сайту, или нужно узнавать в конкретном городе. Важный момент, справка на туберкулез действует три месяца. Понятно, да? То есть вы там сдаете туберкулез, вы можете сдать, допустим, его в мае, и как бы, не знаю, а визу получить в июне, потому что май, июнь, июль, да, то есть три месяца. Справка на туберкулез здесь действует 3 месяца. А здесь еще один момент. Нужно две справки. Да? Одну вы сдаете в посольство, вторую вы везете с собой в Корею в университет. Следующее. Восьмое. Запись посольства. Запись посольства Москвы производится 1 и 15 числа каждого месяца, кроме тех, кто подает сейчас летом на студенческую визу. На студенческую визу вы сейчас идете по живой очереди. Это только сейчас и только в Москве расщедрилось посольство, поэтому так. Опять же, в каждом городе нужно узнавать. Где-то записывают по, по телефону, где-то есть вот эта вот служба дурацкая, 24 часа, которая консульская служба, через которую нужно записываться. Тоже можете по подсказке посмотреть. Вот, то есть нужно узнавать в посольстве. Опять же, если требуется заранее запись, то я, ну, я советую спрогнозировать плюс-минус, когда у вас будет. Например, вы подаете документы в июне, ну на середину, июня вы точь, на середину июля вы точно уже можете записываться в посольство. Если как бы не поступите, то там уже будете разруливать. Но я думаю, что все нормально будет. Поэтому туберкулез и запись в посольство обязательно нужно сделать заранее, опять же, это мои ошибки, ваши советы, ну, точнее, я советую вам, в общем, вы поняли, и э, следующее, так, а, ну вот, девятое и десятое, десятое вообще очень смешное, но на самом деле не очень смешное, но сначала девятое, девятое, это хорошо проверяйте визу, я с этим не сталкивалась, и надеюсь, что я не столкнусь, и у меня все нормально, и я хорошо все проверила, потому что я еще не улетела, но, короче, я надеюсь, что все нормально. Я читала, что был такой случай, что в визе написали номерок, вот этот вот, поняли, да, то есть номер паспорта, да, то есть такую n или просто номер, вот этого быть не должно, то есть у вас должны быть просто цифры паспорта. Вот, это нужно будет проверить, и если что-то там не сошлось, или, например, фамилия, или имя, что-то не так, не соответствует паспорту, визе, то вы едете, звоните, пишете, стучитесь, идете к ним домой. Ну, короче, они должны изменить, потому что вас не пустят тогда. И десятое. Десятое, я сама в шоке, что я это говорю, потому что это для меня было... Почему я это говорю? Потому что мне задали такой вопрос, и я такая... Есть люди, которые реально так решили сделать? Или, может, я неправильно поняла вопрос? В общем, десятое. Ни в коем случае никогда не подделывайте документы. Да? То есть, о чем идет речь? Подделывать документы? Вопрос у меня какой был? А, вопрос у меня был. Знаешь ли ты, Алина, как можно легально подделать справку на 10 тысяч долларов? Вот. Не подделайте, пожалуйста, документы. Почему? Потому что это легко проверить. Во-вторых, ну, вы можете попасть в черный список, например, университетов. Потом, например, не получить визу никогда больше в этой жизни и так далее. Ну и вообще, зачем вам рисковать? Я просто не знаю. Если у вас такая проблема с правкой 10 тысяч долларов, то вы подумайте, короче... Как-нибудь включите воображение, например. Ну, или можете посмотреть там мой последний стрим. В принципе, мы там всем силом, как бы, грубо говоря, уже куча вариантов накидали, как это можно сделать. Но саму справку подделывать не нужно. И вообще никакие документы подделывать не нужно. Просто, ну, вы это чревато. Поэтому а, еще раз весь список. Наверное, здесь я его ставлю. И э, быстренько пробежимся. Первое. Выбрать несколько университетов. Второе. Собрать документы минимум за два месяца. Третье. Уточнить дедлайны. Четвертое. Выбрать правильное бюро переводов. Пятое. Уточнить свое посольство. Шестое. если временная регистрация, если вам не подходит то место, где вы зарегистрированы. Дальше. Седьмое. Это справка на туберкулез записаться заранее. Восьмое – это записаться в посольство заранее. Девятое – хорошо проверить визу после ее получения. И десятое – это не поделать документы. Все. И, в общем-то, я надеюсь, что э, вам это было полезно. Потому что, мне кажется, я собрала все, что можно было собрать в кучу. Ну, я имею в виду, что если вы посмотрели весь мой сериал, да, как я это все делала, то вы в принципе знаете, о чем идет речь. Но для тех, кто еще там не подписан на канал или все это всю эту эпопею не посмотрел, обязательно посмотрите, поставьте лайк. Но не об этом речь. Я, собственно говоря, грубо говоря, грубо говоря, собственно говоря, ну вы поняли, резюмировала. Все, что происходило со мной за 5 месяцев. Потому что я готовилась, поступала, подавала на визу, получала визу. Все это за него у меня 5 месяцев. Поэтому, надеюсь, что было полезно. Если вы досмотрели до этого момента... Спасибо тебе, дорогой дружочек мой! Спасибо тебе за то, что ты такой молодец! Посмотрел до конца! И вставь, там, все такое. Ну, просто, я не знаю, это же такое вообще изи, просто кнопочку нажал, и все, и там еще такие классные лайки теперь начали делать на ютубе. Ты такую кнопочку нажал, лайк, и он такой типа, спасибо. В общем, вот. А, всегда рада новым тоже людям. Подписывайтесь на... Телеграм-канал, там я чаще всего, но когда я приеду в Корею и мне нужно будет включать VPN, я подключу, оживлю еще одну свою сеть, поэтому будем общаться там. Ладно, всем пока, не забудьте подписаться, поставить лайк и комментарий тоже было бы хорошо. Ну хотя бы типа спасибо Алинка, что мы без тебя делали, мы ж такого не знали там и так далее. Пока!